А умерный а, умерный. дайте мне аккаунт, который вообще никогда ни у кого не было и который ну не знает никто. Уфил. Да. Бля, ты Да. Дайте тот аккаунт, который никто не знает. Понятно. Ясно. Смешно, да. Ладно, все, больше не буду. Хорошо. Красный. Вот. Я вот со своего основного аккаунта, и тут меня какой-то рандом лох опарыш. Ну давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, ребенок, лялька, сука, падаль. Падаль, ребенок, сука, проститутка маленькая. Ж... Пожалуйста, Рокстар, фиксаните эту хуйню, пожалуйста. Прошу вас по-человечески. Ну что это такое? Почему в каждой сессии как минимум три человека такие, Леро! сидит? Леро! Я ваулю, блядь. Он меня читер 3.0 трахнул. Меня читер апнул. Я ему килы не буду давать. С какого аккаунта? Что это? это? Что аккаунта? это? Что это? С, с оригинального своего, Дима. Mm. Короче. О. Oh. Слушай, а, внимательно. Mm, ну да. Можешь сейчас красивую речь выдать по поводу чего? По поводу Веронаты. Ну подписку что поформили люди. Ребята, всем здравствуйте. Хочу посоветовать группу РНТ. <свист> В этой группе вы можете приобрести прокачку и у вас пиздят аккаунт. <свист> аккаунт Эпигеймса <Epic Games. свист> И не только. И не только, да, там Steam, Social Club, вот. <свист> Ну чё, посоветовал вам группу, да, там можно нормально купить прокачку, вот мне недавно сделали прокачку, я рад, конечно, я сидел в ахуе, потерялся, на жопе сидел, вот, а, мне было на самом деле очень весело, потому что изначально мне сказали, то, что мой аккаунт украдут, но аккаунт в итоге не потому что ну человек блатной сидел, там, вот, заказы выполняет блатной человек, ну вот, посоветовал вам группу, да, там, вот, РНТ, Mm -hmm. Вот. Ну все, нормально, нормально. Ну Но да. все? Нормально, да. Почему? Да. Ну так как я, так как Ram. меня, так как меня многие называют ванобишником, да, ну ваноби там ремувер видео, там гайды на Ютубе, да. Я сейчас поступлю как истинный ваноби. Просто берем, включаем а, Лестера, oh. а, включаем скрытую меточку. Скрылись. И чисто, ребятки, чисто гайд вам показываю, как заебать плоха чисто на сессии, когда у вас фул сессия лагает, как вы видите. Просто едете, едете. Ну, человек чисто идет там, думает о своем, да. И вы такой хуя. хуя" и просто 1-0 на нем делаете и выходите из сессии. Ну, вообще, это как бы чистый гайд, пвп-шный гайд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Оформляйте подписку. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и также можете подписаться на канал, <laughs> ставьте лайки, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, вступайте в группу РНТ, заказывайте прокачку, ставьте лайки, напишите да. комментарии в группе РНТ, пишите, подписывайтесь да, на, на скотт, канал, прокачка, на скотт, на напишите чисто комментарий, очкарик. <laughs> ремовер, ремовер. Он больше в китае айс год я помню я вас года на нас и попустил он потом говорит что триггер ботный читер пригласил инвеса чтобы пацаны, он меня орбитально. пацаны тихо тихо вот сейчас просто айс голду говорю один хуй он это услышит вот. услышит я... я передам тихо тихо да не не не не, не. можешь не передавать короче айс год извинись перед юверсусом помнишь у тебя в этой манде был какой-то челик Хер... Хевекс? Нет. Я его орбитально, ты его кикнул. А, так в моей... А, все, я понял. Я сидел, зашел в GTA. Вижу парень, типа, ну, я его знаю. Он недавно с ps 4 там перешел, что-то такое. Вот, и он такой говорит, типа, добавь меня в этот, в RNTX. Я такой, ну да, без проблем, короче, взял и нечаянно ему кинул заявку в этот. Ну, Времикс. Время их. Нечаянно. Вот, нечаянно, я такой ему говорю, типа не заходи. Но ну, человек не услышал, и все, он зашел. Ну, такой, ну думаю, ладно, потом. Обиталкой от меня. Я его обритайнул, когда он еще был в Ремексе, так что не благодари. Слышишь, Рим, сделай пост и погнали прям всех гэташников, которые зайдет в дискорд, сюда позовем. Ты хочешь вообще мясо устроить? Да, ну типа то есть ни с кем не гать, а просто кого-то, я не знаю, похуй забулить да, Хочешь? Да. не но ну, реально организовать знаешь вот типа прямо сейчас полз сделать и чтоб 30 человек на сессию зашло на ну, это будет вообще нормально спрашивать почему садись и делай уроки почему сейчас подожди я покажу что мне надо делать вот завтра что завтра среда физра не будет английский там задали биология это мы сообщение Дима, Дима, Дима. смотри общество это просто параграф читать и все Русские у нас не задали, у нас русичка умер, умер... уехала. Она уехала у нас на эту на сессию. У нас замены, поэтому у нас 5 уроков завтра. Ну что? Умерла. Пуфил, а как ты уносишься к Это онлайн. Я вижу баркода сразу, иду за орбиталочку. за заебал. Тут сиди делать видео уже. Так, не делай. О кстати. О, кстати, любимые мои подписчики, посмотрите, какая у меня топовая эмблемка. Но чисто топ хотите в эту баночку, а вам нельзя. Мне можно, я топ игрок. Подождите, последняя ваша фраза, вот сейчас Баркод умрет. Что вы можете сказать пожелать? Желаю Баркоду умереть в жестких муках, чтобы у него отказали пятки, ноги, руки, пальцы, глаза, голова, мозговые извилины, кто носит ник маркот у того говне. вот ребята здравствуйте че где дамка дамка дамка дамка дамка дамка дамка дамка дамка дамку потом ладно давай шахид Дай шахид это уху нормальный кек мне понравился делай так же Пиздел, ага. да не на самом деле тебе похуй, ты типа ради вежливости ты говоришь ты нормальный кек на самом деле ты говоришь Ну че за хуйня лучше сделать а? хуйня, да зачем да, мне то не слышала жалко, слышишь?